Приветствую всех, в школе Джобса меня зовут Дастан. Hello everybody and welcome to Job School. В этом уроке мы с вами поговорим о глаголе to be и способах прощаться. Mm -hmm. Ладно, а теперь мы поговорим о Шекспире. Давайте. Let's, let's talk about Shakespeare и поговорим о пьесе Гамлет. Let's talk about Hamlet. Датский принц задает вопрос, если вы помните. Быть, быть не быть. быть. Не быть да. Да? Вот to be вопрос. or not to be. To be or not to be. Да, есть такое выражение в этом весь вопрос или как он там Итак, грамматика нашего урока сегодня глагол uh, to be мы познакомимся с глаголом to be он переводится как быть если uh, вот немножко экскурс uh, в русском если брать uh, как мы говорили в начале да в русском языке иногда нету uh, то есть сказуемого иногда мы просто можем сказать uh, эта книга интересная да? mm -hmm. здесь нет uh, сказуемого здесь нет глагола но в английском предложении всегда должен быть глагол. Обязательно должен быть глагол, да? То есть вместо того, чтобы сказать «эта книга интересная», если дословно переводить на английском, нужно сказать «эта книга есть интересная». То есть глагол to be переводится как «есть», «находиться где-то» да? или «являться чем-то». «Эта книга есть интересная». То есть вы должны связать это. Например, this book interesting, то есть this book – книга и интересно, это совсем ну, разные. Их нужно как-то связать, да. И uh -huh. нужно, да, обязательно. И давайте нашим следующим uh, шагом будет uh, знакомство с формами глагола to be. Мы вот с вами прошли местоимения. Давайте теперь uh, пройдем. Uh, Итак, uh, с I я yeah, мы должны использовать M. M. Это у нас глагол to be. Uh -huh. Надеюсь, вам видно? Mm -hmm. Итак, субъект, конечно же, I. Мы с ним используем uh, M, да, I am. Mm -hmm. а дальше у нас получается uh, с, с, uh, с местоимениями he, she и it мы используем is. Например, а также можем использовать это uh, в единственном числе is. Например, uh, с какими-то обычным предметом, существительным, например, сумка, стол. Неодушевленные. Да, товары. неодушевленные предметы. Они, да, то есть можно использовать с этими местоимениями, когда вы говорите о ком-то, да, например, она красивая. Как это сказать на английском? She is beautiful. She is beautiful, да. То есть мы должны связать, да, she is beautiful. She mm -hmm. is beautiful. Она есть красивая, если дословно переводить. И у нас в конце идет в множественное число и с этими местоимениями. We, they, да, ты, а также you у нас есть. Мы с ним должны использовать are. Простите за мной. А, также у нас со множественным числом, то есть когда вы говорите, например, про друзей, друзья или какие-то проблемы, дома, то есть со множественным числом используем are также. А, хорошо, давайте... А, также у нас есть... Давайте все повторим. Итак, mm -hmm. Мафтуна, как сказать, я есть. I'm? I am. Да? Кира, давай, с he, she, it. He is. He is. Не, просто. He is. She is. Uh, it, it is. is да? mm -hmm. И последний у нас. We are, they are, you are. You are да. mm -hmm. Отлично. И чтобы, честно говоря, когда... Uh, native то есть native speakers то есть uh, англичане или uh, носители языка они uh, сокращают эти uh, глагол to be например если мы говорим i am мы можем uh, убрать a", a, да, и у нас получится I. например <laughs> типичный англичанин вместо i am busy я занят он скажет i'm busy я занят то да? есть со всеми можете просто убрать вот эту а, первую букву да, и а, добавить апостроф, и мы получим сокращение такое. Mm -hmm. да? Чаще всего это используется в разговорной речи. А, хорошо. Давайте теперь немножко потренируемся с нашими предложениями и с глаголом to be. Например, а, Даяна, как сказать «она занята»? She is busy. She is busy. Да. Отлично. Мафтуна, мы на работе, как это сказать на английском? Uh, we are at work. Uh -huh. То есть, мы находимся на работе, да, uh -huh. uh, говорим uh, про этот факт. Uh, например, uh, Кира, как сказать, uh, это сложно? Uh, it's difficult. Yeah. It's difficult, it, it is difficult. It, it is difficult. Uh -huh. Uh -huh. И последнее у нас, uh, я готов. I am ready, отлично. А, а вот у меня возник вопрос, да. а если мы это используем не в устной речи, а в мы также можем сокращать? То есть, а если сочинение или угу, угу, угу. Если вы какие-то документы пишете или, например, эссе да, вот, угу. э, на уроке, например, да, сокращать не принято. Но вы можете это делать, например, если пишете другу какое-то письмо или э, перепис, э, переписываетесь э, в чате, своими. можно да, ага. использовать, конечно же. Э, давайте немножко подумаем что можно о себе сказать да потому что мы должны постоянно практиковаться с этим глаголом to be и mm -hmm. он самый важный я считаю один из самых важных глаголов и тем который вы должны знать что вы можете например сказать о себе например i am tall mm -hmm. или например i am at school например можем сказать я в школе да? в школе английского что ты можешь о себе сказать я крутая. Да? Отлично. Кира, что ты можешь о себе сказать? I'm pretty girl. Отлично. Я красивая девушка, да? Что ты можешь о себе сказать? Какие-то твой характер, например. Как сказать, я ленивая. Если ты ленивая. I'm lazy. I'm? I'm lazy. Отлично. Таяна, что ты можешь о себе сказать? I'm responsible. Отлично. Как это переводится? Я ответственная. Отлично. И также э, можно сказать о себе и где вы сейчас находитесь, например, да? То есть это глагол такой универсальный. Где мы сейчас находимся? We are. We are here или yeah, we, really. we are in studio, да, мы-то yeah. снимаем здесь, да. Э, хорошо, да. То есть практика этого глагола самое важное, я считаю. То есть, да. Mm -hmm. Все, что м, находится, или кто кем-то является, например, she is good, или можете себя похвалить. I'm smart, я умный, например, я а с кем профессии, вы являетесь. Например? Также, конечно, I'm teacher, she's например. Teacher, she's, right? uh, например, engineer, she's an engineer. То есть все, что связано. Uh, то есть, когда у нас предложение нет глагола, обязательно... Uh, то есть не бывает в английском предложении, когда нету глагола. Обязательно должен быть какой-то глагол. Действие, например, uh -huh. да, действие, например, ты где-то находишься, да? Например, by the way, uh, we are in Tashkent. Мы в Tashkent, да? То есть, ты не можешь сказать, например, ты можешь сказать э, с глаголом live, да? I live in Tashkent. Я живу в Ташкенте. Mm -hmm. Но э, ты здесь не должна э, добавлять глагол to be, да, например, I am live in Tashkent нельзя, потому что здесь два глагола, получается, это это несуразится. Либо используешь live, либо глагол to be. I'm in Tashkent или I live in Tashkent. Хорошо? Э, то есть... Все, что связано с этими, конечно же... А, да, то есть, когда э, мы используем is, э, когда говорим о каком-то предмете или человеке. Например, my brother is stupid, мой брат тупой. Э, например, о ком-то, когда ты говоришь, как ты сказала, she is an engineer, она инженер, она является инженером. Да? Э, или там, он милый, да? he is cute, какие также еще можно про кого-то что-то mm -hmm. можешь сказать скажи, моя комната сверху. Mm, моя комната сверху? Uh -huh. My room is, is, upstairs. is upstairs. upstairs. Upstairs, то есть uh, на втором, то есть получается такое, да, да, да, да. Uh, сверху получается, да, место. Uh -huh. uh, например, uh, Кира, скажи, мой любимый фильм «Титаник». А если это не «Титаник»? Ладно, любой твой <laughs> любимый фильм. Uh, my favorite film is Batman. Batman, okay, great. С... So, uh, со Сопряжением is. О ком-то когда говорите или о чем-то? Math is hard. Math? Матем математика это is hard. Сложный, да. да, это сложный предмет, предмет да. да. Uh -huh. Также можем сказать, кто когда где-то находится. I don't know where she is. Я не знаю, где находится сейчас, да. Uh -huh. Также обязательно попрактикуйтесь, если будете дома, посмотрите, что вокруг вас. Uh -huh. Хорошо. Например, можете сказать о себе или о ком-то, или а, где вы находитесь, а, о любом, что, что находится. Оглянитесь вокруг, хорошо? А, и, конечно же, последнее спряжение у нас это are. Здесь мы можем а, говорить о множестве людей или а, предметов. Или также а, со словом you. Например, you are beautiful, mm -hmm. то есть ты красивая. Хорошо? Или а, множественное число, you And I are good friends, ты и я хорошие друзья, и, например, uh, с we, придумай что-то. We are busy now, we are busy. так да, мы заняты да, сейчас, uh -huh. uh, да, или просто с they, например, they are crazy, они сумасшедшие, yeah, yeah, they are yeah. insane, yeah. также можно сказать uh, про людей, да, например, look at these people, they are happy, посмотрите yeah. на людей, которые, mm -hmm. ну, например, да, на улице, они счастливы, да, вот, то есть описать можно э, все, что находится вокруг mm -hmm. вас, да? Также, что можно еще извлечь из нашего гамлетовского вопроса? Он также подсказывает нам, что в английском э, языке отрицание образуется при помощи э, слова not. То же самое, как э, в русском не. Например, э, взяв высказывание Шекспира, to be or not to be, быть или не быть. Давайте мы какие-то вопросы придумаем, например, да? to go or not to go пиццерию или идти или, идти, идти. или идти или не идти в пиццерию давай тоже придумай что-то mm, to говорить или не говорить yeah. да что-то там что там mm? mm, иметь или что-то не иметь да отлично и to mm, eat or not to eat. <laughs> есть или не yeah. есть yeah. <laughs> <laughs> есть или не есть вот вот в чем вопрос да